Итак, коллеги, здравствуйте. Всех рад приветствовать. Время 12. Давайте начнем. Просьба в чат поставить плюсик, если меня видно и слышно. Если видно презентацию. Ага, спасибо. Меня зовут Эдуард. Я присел инженер компании Epimatic отдела телефонных решений. Сегодня тема нашего вебинара ⁇ интеграция конечных устройств ELINK-Фанвилл с платформами 3CX и E-Star. Начнем мы с 3CX. Пару слов о компании. Компания основана в 2005 году, имеет более 10 тысяч партнеров и более 250 тысяч пользователей и имеет 15 офисов по всему миру. 3CX предлагает вам и пользователям, партнерам Коммуникационную платформу. Что это? Это коммуникационная платформа, АТС, телефонная станция, которая работает по СИПУ. В качестве сервисов и функций предлагает не только рядовые функции сервисы такие как запись разговоров, переадресации, группы, но еще расширенный функционал телефонной станции, такие как аудиоконференц-связь, видеоконференц-связь, расширенные отчеты для колл-центров дашборды, очереди входящих в режиме онлайн. То есть это платформа, которая объединяет стандартный набор телефонии и расширенный набор, ориентированный для колл-центров, на колл-центров. Поговорим об интеграции 3CX с IP-телефонами фирмы e-Link. Что она дает, в чем она выражается? Ну, В первую очередь в поддержке. 3CX тестирует программное обеспечение, которое выходит на э, телефонных аппаратах e-Link, проверяет его, проверяет функционал, э, работу сервисов и э, размещает на своем сайте именно те прошивки, которые были протестированы 3CX. Как вы можете видеть, э, прошив... телефонных аппаратов моделей довольно много. Это и вторая серия, 21 й 27-е телефоны, 19 -е. Это и новая, относительно недавно вышедшая, четвертая серия, серия U. Также здесь включены пятая серия из настольных телефонных аппаратов. И DECT-решения и конференц-телефоны. В DECT-решениях как и сингл-сотые находятся, так и микросотовые системы. Конференц-телефоны E-Link CP920 и CP960. То есть почти вся линейка, весь модельный ряд e был протестирован 3CX и осуществляется поддержка. Также пару слов о сибдомофонах домофонах Fanville у 3CX. Также существует поддержка конечных устройств сибдомофонов. Это домофоны внутреннего размещения i30, i31s и внешнего размещения i20s, 23 s 18 s также SIP-громкоговорители существует и а, такие аксессуары, как а, Funwheel PA2. PA а, что дает эта интеграция? В первую очередь, возможность автоматически настраивать парк а, конечных устройств. А, здесь вы можете видеть а, перечень тех сервисов, которые дает автонастройка. Вы благодаря автонастройке можете видеть все подключенные IP-телефоны и SIP-домофоны, в частности, их IP-адреса и MAC-адреса. Вы можете также в веб-интерфейсе 3CX видеть подключенные софтфоны и приложения 3CX, которые установлены на компьютере. Также вы можете видеть версии программного обеспечения, и в случае, если это требуется, обновлять. Из веб-интерфейса 3CX вы можете удаленно перезагружать свой парк телефонов и домофонов. Вы можете перенастраивать, к примеру, кнопки BLF. Можете это делать, сгруппировав несколько телефонов, либо каждый по отдельности. То есть это тоже очень удобно, когда ваш парк телефонов достаточно большой и объемный. Также через веб-интерфейс 3CX вы можете в два клика подключиться к веб-интерфейсу телефона вот, и, собственно, мониторить их. А на слайде вы видите пример, как, где в веб-интерфейсе подключен SIP-телефон 41P. Вот, также зеленым цветом выделены кнопки «Добавить телефоны вручную». Можете наблюдать, что IP-адрес и MAC-адрес – также фигурирует в веб-интерфейсе. Также благодаря интеграции, начиная с версии V15.5, в 3CX есть возможность установки логотипа компании на всем парке телефонов. В табличке вы можете наблюдать разрешение логотипа, которое необходимо в зависимости от модели. И формат, формат у всех, это формат DOP, Благодаря этой интеграции вы можете обеспечить логотипом весь ваш парк телефонов и сделать так называемое брендирование. Также благодаря интеграции телефонных аппаратов, ну, домофонов, наверное, здесь будет, а, хотя тоже домофонов с 3CX, вы можете наблюдать статусы, в которых находятся конечные устройства. В данном примере на слайде вы можете видеть, что красным подсвечивается сотрудники, коллеги, которые сейчас находятся в разговоре, зеленым те, кто находится в, в, в, у тех, у которых коллег, сотрудники, у которых э, статус линии своб, свободен, то есть они свободны и могут принять звонок. Также благодаря интеграции вы можете появ, появился сти, так называемый режим, <coughs> прошу прощения, <coughs> режим, при котором Благодаря программному обеспечению вы можете контролировать все ваши звонки и набирать с настольного телефона. То есть, к примеру, вы можете при входящем звонке, при входящем звонке поднимать трубку программно с помощью клавиши «Интер» на своем компьютере и при поднятии трубки с помощью клавиши «Интер» У вас включится на стационарном телефоне громкая связь, и вы сможете взять трубку и общаться уже по телефону. И также вы можете быстро ввести номер на компьютере, к примеру, через клавиатурный блок, нажать кнопку «Интер» и пойдет звонок. И тут же переключиться и взять на настольном телефоне трубку и общаться уже с настольного телефона. В каких ситуациях это удобно? Это удобно для колл-центров, для, возможно, сотрудников, которые все время находятся на линии, которые совершают очень много звонков или принимают очень много звонков. Когда с компьютера осуществлять набор номера гораздо быстрее, чем с клавиатуры на станционарном телефоне, в данном случае STI-режим будет интересен и удобен прежде всего для этих сотрудников. Как вы можете видеть, тоже STI-режим работает со всей линейкой телефонных аппаратов E-Link, что дает очень интересным этот режим. Теперь пару слов о компании E-Star. Компания E-Star основана в 2006 году, штаб-квартира находится в Китае, более 100 партнеров во всем мире, более 200 сотрудников компании. Какие решения предлагает E-Star? Прежде всего, это автоматические телефонные станции, которые ориентированы на малый и средний бизнес, это серия S. Также и компания E-Star предлагает серию K, это для крупного бизнеса. Также предлагает решение на так называемое Cloud PBX, которая позволяет предоставить виртуальные АТС, виртуальные телефонные станции но об этом чуть позже Естар e предлагает автоматические телефонные станции в виде железных станций и в виде программного обеспечения программное обеспечение в серии К по сервисам, которым предлагает Естар e в рамках телефонных станций такие сервисы как запись разговоров групповой набор, объединение в группы, всевозможные передресации как внутри компании, так и передресаться на сотовые телефоны по GSM, предлагает интеграцию со CRM, с различными CRM-системами, предлагает голосовые приветствия, подключение с помощью всевозможных портов, шлюзов FXS с FXO портами аналоговых линий, потоков E1 и GSM. То есть в модельном ряде E-Star также присутствуют помимо ATS еще и шлюзы. Какие IP-телефоны поддерживаются ATS E-Star? Ну, как вы можете видеть, в бренде E-Link здесь основные модели, самые популярные, также присутствуют. Это и начальный начальный уровень 19 и 21, также U-серия, представлена пятая серия, 59 и 58 телефоны самые популярные. В рамках DECT решений здесь представлены сингл соты, вот. и среди конференц-телефонов 960 и 920. Автопровижн, автонастройка поддерживается методами BNP и DHCP. Автоматическая настройка. Позволяет распознавать незарегистрированные телефоны. На презентации вы можете видеть картинки, как это выглядит в веб-интерфейсе Истара. Также вы можете централизованно загружать адресную книгу и получать доступы к шаблонам настройки. Шаблоны настроек можно применять как для группы с телефонных аппаратов, для конечных устройств, так и для каждого телефона конечного устройства индивидуально. Вот. И также, благодаря интеграции, вы можете централизованно обновлять свой парк телефонов из веб-интерфейса e -Star. Какие преимущества э, получают наши партнеры, наши заказчики э, из интеграции, из совместной работы 3CX e e и ESTAR с Елинком и Фанвилом? В первую очередь, это гарантируемую совместимость оборудования. Как я говорил уже ранее, все программные, все, все, программные, все прошивки тестируются 3CX и e и убираются все возможные баги, проверяются работа всех функций и сервисов. Бесплатное первоначальное обучение и сертификация. 3CX и E-Star имеют свои обучающие материалы, некоторые обучающие материалы локализованы. Они на русском языке, это тоже упрощает работу с оборудованием, как вам, нашим партнерам, так и вашим и нашим заказчикам. Проведение комплексного тестирования с новыми продуктами. Здесь хочу сказать, что мы ожидаем недавно вышедшую третью серию у Елинка протестированные и работоспособность с платформами 3CX и e И тесную интеграцию. Здесь, наверное, я бы отметил STI-режим, который реализован в 3CX. Так, Александр задает вопрос. По-моему, для колл-центра удобнее веб-интерфейс и совершение звонков через расширение. Согласен с вами полностью, но все, конечно, индивидуально. Благодаря этой интеграции 3CX, E-Star, E-Link предлагают разные способы, то есть в каких-то ситуациях удобнее действительно звонки через программный телефон и через гарнитуру, в каких-то ситуациях возможно использование и настольного аппарата. На этом я завершу. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, задавайте их в чате. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в наш шоурум, где представлены у нас и E-Star, и если понадобится, мы можем показать и 3CX платформу. Также представлен весь модельный ряд телефонных аппаратов E-Link, домофонов. На входе в шоурум у нас висит домофон, и он участвует в кейсах, которые мы показываем. Либо пишите все ваши вопросы к нам на пресейл. На пресейл отдела телефонных решений. Мы поможем. Дадим в тестирование, возможно, оборудование, и ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо большое. Если есть вопросы, в чате обязательно пишите. Ну, вопросов нету. Тогда со всеми прощаюсь. Рад был всех увидеть. До новых встреч.